Вот наши хрюшки. Вон Марфушенька-душенька самая большая. И толстенькая, да, Марфуша? А вот Ксюша, Собчак. Чак-чак. Ксюха. Уже такие кабанелы подросшие. Взял я их в феврале. А сегодня у нас 24, по-моему, марта. Набрал я где-то 11 февраля. Вот совсем мелких. Сейчас уже такие кабанидзы. Прям заглядение. Вот наш казаноч. Самый-самый шугливый. Казаныч, ну ты чё, Казан? Ну ты чё так смотришь-то, а? Эх ты! Как Ленин на буржуазию. Ну ты чё, я тебе вон соломки подстелил, а ты вредина, в говядина. Да, к девкам не пускаю, да? О, обижаешься, да, Казаныч? Девкам не пускают, да? Ну вот, Казанова. Примерно как Ксюша по размерам. Самая крутая у нас марфушенька-душенька. Самая ласковая. Дает себя погладить. Особенно, когда ей кушать подашь. Она прям такая хорошенькая становится. С белыми ножками она, копытцами. Вот так вот. Кормлю раза три в день. На всех ходит на этих двух и на казана. И на кур уходит где-то ведро восьмилитровое. Но там где-то процентов 40 воды. Короче, если в хлебе считать, то 4 буханки хлеба за раз. цыпа взял пятерых Вон они, ломаны брауны и они совсем ручные и наглые так и, и хотят вы выбежать из вольера на улицу не хотят а с вольера нужно выбежать здесь вот разламываю по чуть-чуть и хочу завести бычка с телочкой посмотрим удастся ли мне сподвигнусь ли я на это ну а пока кабаны сколько в ней уже у Марфушеньки наверное килограмм тридцать пять то есть, Но Ксюша чуть поменьше, Казаныч тут вообще худенький. Что-то он в одну харито, плохо ест, в отличие от этих девок, вот она. Ой красавица, ой красавица, разлеглась, да. Скажи сухо хорошо соломочка можно будет покопаться что нибудь найти да красотуля марфушенька душенька ну вот так вот и живем пока скоро снег сойдет открою будут на улице гулять Ну всем пока до скорых встреч!